Доброго всем здоровья желаю! Сегодня предлагаю вам ознакомиться с новым упражнением, которое называется «Рисуем свою счастливую радугу». Действительно, предлагаю вам воспользоваться арт-терапевтической техникой, изотерапией. Кто хочет, конечно. Вот Я понимаю, что сейчас, возможно, не у всех под рукой есть что-то, чтобы рисовать, у вас будет такая возможность, если вы захотите а, купить, можно использовать гуашь, акварель или пастель. А, рисовать можно в любых техниках, это интуитивная живопись. Если захочется, можно даже пальцами рисовать, кисточками. А пастель лучше брать такую нежирную, потому что она будет очень четко рисовать такую средненькую можно взять и ту и другую как-то смешивать если сухая паста ее потом очень хорошо вот пальчиком размазывать или ваткой но ну, если захочется это такая возможность отдохнуть запастись для себя приятными какими-то силами расслабиться а перед этим можно сделать, даже необходимо сделать такую сонастройку Медитационную сонастройку, упражнение речи пойдет о вашем счастье, о состоянии счастья У каждого оно индивидуальное, очень-очень особенное Очень-очень много есть мнений по поводу счастья что такое счастье? Что это, сколько времени оно длится, кто-то говорит, что это миг, вот кто-то ощущает себя постоянно, счастливым. Вот. И чтобы немножечко прикоснуться, поисследовать, получить удовольствие от этой темы, от себя в этой теме, вот посмотреть потом, как можно использовать это в жизни, эти навыки, эти ощущения, которые. А вы получите, несомненно, в этом упражнении ну, в общем, счастье, оно есть счастье даже, думаю, не стоит его расхваливать в общем, если хотите, то делайте я с удовольствием делюсь недавно вот это придумала и делюсь с вами а, значит, по поводу рисования сейчас я приступлю к медитационной части и немного расскажу по поводу рисования. Вы можете рисовать радугу, ну, как радугу, как вот дугу, которую принято, ну, которую мы видим на самом деле, да, когда есть солнышко и водичка. Вот. Как, как это физически объясняется, уже сейчас не помню, и это не так важно. Можете нарисовать круг, кругами разные цвета, если вам захочется, например, с центра или наоборот начать периферии, то есть вот как пойдет, это такое полностью-полностью тотально творческое упражнение, поэтому как идет, и также вот эту медитационную часть настроек вы можете потом делать свое, не обязательно слушать меня, то есть вот включить музыку, которая вам нравится, или перед этим посмотреть что-то приятное, в интернете или даже лучше всего хотела об этом отдельно какой-то разговор сделать ходить на природу если есть такая возможность возможность это лучше всего находить для себя бывать на природе хотя бы полчаса уединенного нахождения на природе оно восстанавливает силы восстанавливает нашу нервную систему Помогает в лечении с различными заболеваниями и с психологическими заболеваниями, такими как неврозы. Помогает нормализовать состояние человека, возможно, хороший сон, все вот эти негативные клинические моменты, которые вызывают неврозы. Очень Полезно бывает на природе, вот почему я говорю в уединении. Мы много-много-много общаемся в жизни. Вот, можно пойти, конечно, с друзьями, с близкими, но уделить вот эти хотя бы 30 минут семье, договориться с тем, с кем вы идете, побыть в безмолвии Потому что, если вы договоритесь просто не разговаривать, да, то ваш спутник. В этот момент, он может, разговаривать, например, по сотому. Но это также будет вас отвлекать тут суть в том, чтобы быть собой из природы, вот, чтобы взгляд отдыхал на естественном. Потому что, живя в большом мегаполисе, мы часто видим неестественные вещи, то, что сделано, да, вот рукой человека, цивилизация. Это очень здорово, да, что мы можем пользоваться этими благами просто прекрасно, но это накладывает определенный отпечаток на нашу жизнь мы должны подчиняться социуму часто это подавляет какие-то процессы которые на самом деле у нас есть чувства эмоции вот, поэтому с одной стороны социум это хорошо и прекрасно а с другой стороны это нас травмирует и ведет к каким-то заболеваниям и физическим, тоже и психосоматическим. Поэтому нужно как-то вот находить золотую серединочку, чтобы совсем не разболеться, не разнервничаться, не срываться. Вот эта золотая серединка, я считаю, и есть такие. Уединенные выходы на природу, неважно, что это будет. Наш лес, горы, озера, пруды, там, моря, кто где живет. Вот это очень здорово, и ну хотя бы раз в неделю по полчаса себе вот подарить такое счастье. Очень рекомендую. И там же делать медитацию это просто вообще супер. И делать Медитация вот это счастье, это как раз вот то, наверное, ну, то, то, что -то такое важное, что-то очень такое интимное, что-то такое очень личное, глубокое, что именно наше. Вот. Почему на природе, вот рекомендую, почему вот эта медитация радуга счастья это вот о чем-то своем и о том, чтобы почему состояние медитации, чтобы немного и не почему не разговаривать, вот когда я рекомендую гулять, бывать где-то на природе, чтобы немножечко быть поближе к себе и поменьше вот было мыслей мыслительных процессов, тогда может быть действительно есть такой глубины осознанности будет являться что-то истинное, что-то ваше, да, что потом можно будет воплощать для себя, для себя чудесного, такого единственного и прекрасного. но я имею в виду, в общем, для, для себя, для человека, и мужчина, и женщин касается. Вот. Что касается цветов, когда вы рисуете, ну, я вас попрошу, чтобы их было 7. Вот это вот единственное ограничение вашего творческого процесса ну, Если у кого-то не получится, ну, как получится, так и получится Разрешаю вам отступать от моих рекомендаций Но ну, вот, тем не менее рекомендация такая когда вы нарисуетесь вдоволь это прям вот тотальное-тотальное должно быть рисование после настройки. и можете прям вот остановиться и посмотреть, нравится вам вот, что хотите еще добавить может быть это будет какой-то орнамент в интуитивном рисовании самое важное это движение рук, цвет и полностью как бы рисовать, ну, до того, пока вот вы не посчитаете, то есть вот слово тотальность, до того, пока вы не посчитаете, что все больше не хочется, что достаточно, поэтому, когда решите это сделать, ну делите себе время, просите вас не беспокоить какой-то час, я думаю, вы имеете право для себя иметь хотя бы там раз в месяц, раз в неделю по крайней мере, я желаю, чтобы вы позволяли себе для себя иметь время вот, это что касается рисования и потом, что делать а, а, с этим рисунком ну, как обычные рекомендация при терапии этот рисунок сохранять в течение года, любоваться им только сколько вам захочется. И когда, может быть, он уже ну, будет скучно на него смотреть, надоест просто убрать его в папочку какую-то аккуратно. Пусть он там лежит, поживает. Но через год, если вдруг будете делать генеральную уборку и вот заходите прямо от него избавиться, пожалуйста, ну только вот через год. Что касается самого упражнения. упражнения а, счастья, ну, как обычно вам сейчас необходимо попробовать немножечко потом можете сами уже делать без меня сесть поудобнее или лечь как вам хочется снять удобную-удобную позу а в данном случае можно даже лечь может быть в позу эмбриона или в какую-то еще удобную позу в общем, чтобы вам было очень-очень уютненько сделать три глубоких вдоха и выдох выдох после вдоха такой полной грудью ну, полным животом а -а -а. начать наслаждаться своим дыханием начать наслаждаться просто своим дыханием и представить что прямо сейчас в этот самый момент духа или выдоха, кого как пойдет, вы счастливы прямо сейчас, прямо сейчас вы в этом состоянии, в состоянии своего счастья. прямо сейчас вы осознаете те чувства которые у вас есть в этом состоянии и ваша задача сейчас запомнить эти чувства для этого можно сказать про себя или вслух я сейчас счастлив Я сейчас чувствую. И назвать для себя это чувство, например, радость. И запомнить. И сделать еще один вдох и выдох. И еще раз сказать: я сейчас счастлив. Я сейчас чувствую. И назвать чувство Не надо долго думать, что придет, то и придет. Может быть, это будет неожиданно для вас. И запомнить. Если вместе с названием чувства приходит цвет. Очень здорово. И запомнить. И снова сказать. Я сейчас счастлив. Я сейчас чувствую. И назвать чувство. И запомнить. И снова сказать. Я сейчас счастлив. Я сейчас чувствую. И назвать чувство. и запомнить я сейчас счастлив я сейчас чувствую и назвать чувство. и запомнить я сейчас я сейчас чувствую и назвать чувством и запомнить я сейчас счастлив я сейчас чувствую и запомнить если кому-то хочется продолжать продолжайте называть свои чувства в этом состоянии своего счастья сейчас побыть в состоянии счастья это уже прекрасно Это уже чудесно. Запоминаю. чувства и постепенно возвращайтесь в свое тело в свою комнату и очень очень не спеша открывайте глаза когда есть возможность приступайте сразу к рисованию вы сейчас нет возможности приобретите то что вам захочется то что я перечислила для рисования бумагу кисточки можно даже палочки вадные куаж аквари или пастель то что вот вы придете в магазин к чему лежит ваша душа ваш выбор и после этой настройки она очень легкая можно и не включать мою медитацию, просто включать любимую музыку, которая захочется в этот момент и сделать ее рисуйте, пока не захочется прекратить пока не будете довольны это надеюсь очень, что вам понравится эта техника этот маленький такой кусочек арт-терапии, который на самом деле творит чудеса. Я на этом убедилась, будучи сама, много-много раз на арт группах в качестве участника. Я убедилась в качестве психолога, делая практики в группах, индивидуальные консультации, что арт это чудесно. Для меня вот это прям чудесно. Потому что это и творчество, это и мягкое, это и нежно, и это работает. Я всем желаю счастья. И желаю вам вашей счастливые радуги. Очень надеюсь, что когда вы проделаете это, потом мне напишите о ваших результатах. Буду очень за вас рада. Спасибо вам за то, что вы меня слушаете. И всем желаю счастья. С любовью, Юлия Сагайтис.